Первая фаза — познай себя. Каким образом человек может познавать себя? Он может познавать себя через ощущение, то есть через свою телесную презентацию, через телесные фильтры, я обычно фильтры, потому что э, то, как этот мир воспринимает моё тело, не является объективной реальностью. Оно, это отличается от того, как ваше тело воспринимает этот мир. Например, если меня в детстве очень сильно перекрывали, меня перекрывали, понятно, для меня холод – это совсем не то, что холод для человека, которого закаливали. То есть вот я и мои дети – это очень разное. Они не перегретые, и поэтому им не холодно. И я это знаю умом. То есть я делала все, чтобы они были здоровые, заколенные и так далее. Но я это делала умом. И тогда я смотрю на них, и они нечестно глаза говорят, нам не холодно. да, вам не холодно. И натягиваю на себя все блюдо. маме, да, маме. Мама, говорит, детство другое было, когда пытались объяснить. То есть наши телесные фильтры воспринимают этот мир по-разному. И я не могу. Как бы узнавать себя через ваши ощущения. Я не могу узнавать себя, я уйду от себя, если буду опираться на ваши предположения, о реальности телесной насчет этого мира. Конечно, хорошо, что мы читаем книги других людей о том, как быть здоровым, потому что это как раз ориентиры, это точки, опорные точки. Других людей, которые познали кого себя. себя. Понимаете? Голодание по Бреду. Бред что сделал? Познал, как на его тело именно вот такого качества, такого возраста, такого состояния воздействует такой вид голодания. Вот что он сделал. Я к чему сейчас вас призываю? Вот этот первый пункт. Познай себя. Познавать себя вы можете через тело. Познавать вы себя можете через эмоциональные вещи. То есть, например, когда вы читаете книги, вы смотрите фильмы, вы понимаете, вы общаетесь с людьми, вы понимаете, что воздействует на вашу эмоциональную сферу. Что вас вот привели вас в музей. водите и экскурсовод эмоционально рассказывает о том, как рыцари бились средневика, средневека. И вот этот доспех того самого рыцаря. Вот здесь вот дыра от меча. Ты смотришь и понимаешь, вот человек пащится, все, он в теле, он эмоционально, я стою, я честно, я, я не, не Картина-то другое, я с картинами в другом, и то не, не все. То есть эм, некоторые вещи меня не впечатляют, и иногда я понимаю, что мои взгляды не модные, или наоборот очень модные, я могу простоять и чего-то долго смотреть. Но опять же, я не люблю выставки. Вот посмотрите, да, я люблю картины, не люблю выставки. А, это очень хорошо, когда к определенному возрасту вы начинаете знать себя. Я могу и, и, и стать картинкой, понимаете? сидеть и листать журнал с картинами. И я любила это делать даже в детстве. У моих родителей было несколько альбомов. с правда, И вот я это любила. А ходить куда-то и стоять в картин долго, хотя говорят, идет энергетика, художника и так далее. Вот я нет. И это не значит, опять же, очень важно, когда вы действительно познаете себя, вы перестаете относиться к другим людям с позиции, у тебя должно быть так, как у меня. Потому что, когда вы познаете себя, первый шаг, который вы делаете, вы говорите, у меня не должно быть так, как у тебя. Понимаете? Ну, а раз у меня не должно быть так, как у тебя, так и у тебя не должно быть так, как у меня. И вот мы уже два человека, которые можем поделиться своим мировосприятием а не пытаться подстроить личное мировосприятие под некий общий трафарет. То же самое касается интеллектуальной концепции. Мы тоже познаем себя через интеллект, через разговор, через узнавание неких теорий и попытки встроиться в данную теорию, в том числе в теорию о том, как устроен этот мир. Развитие мира таково, что мы уже находимся в полирелигиозном обществе. Мы уже не принадлежим реально, давайте так, опять, реально мы не принадлежим ни к одной религиозной конфессии. Вы можете быть крещенным в православии, вы можете быть вы можете быть кем угодно, с точки зрения обрядовости, можете даже туда ходить. Но реальным верующим, относящимся к данной конфессии, выполняющимся требования данной конфессии, вы не являетесь. Потому как не следуете, вы полирелигиозны, как полиганы некоторые, а мы полирелигиозны. Мы вешаем здесь штучку фуншонную, здесь мы, значит, иконку православную, там привезённый амулет из Тибета. Да, еще через плечо переплюнули домогому домовому мисочку с молоком на всякий пожарный. Я представляю, начался пожар, домовой миской кушать. Я просто спрашивала обычно, зачем ставишь миску на всякий пожарный. Наверное, для этого. Мы делаем массу разных поклонов, разным божествам, о которых узнаем. Наш мозг пухнет, и это хорошо, но что важно? Важно не стать всеядным и не поглотить это, потому что у вас не получится все это поглотить, потому что у вас случится вот, да. э, проблема с пищеварением, только ментально. Важно, чтобы вы, пропустили некую возможную часть через себя. Поняли, что это для вас? Кто в этом я? Как я ко всему этому отношусь? Где в этом во всем многообразии моя личная позиция? Вот то, чего не хватает современным людям, это иметь личную позицию. Итак, первый пункт. Вот мы познаем себя, телесно, эмоционально, интеллектуально. А дальше дальше включается Необходимость управлять собой – вторая стадия.